Ах, чёрт! Это что было? А? Блин, походу... Я на острове что ли? О, где я? А, чёрт! Походу я на остров. И что у меня тут песок делает? Блин, надо убрать отсюда его. Так, надо проверить, смотреть этот остров знать, что-то тут еще есть. Так. Так, так, так. Ну, я вижу, что тут везде океан. Блин. Так. Я вижу обломки корабля. Так, надо эти обломки корабля собрать. Можно сделать из них хотя бы что-то. Например, инструменты. Так. Ну, тут опять бескрайний океан. Так. О, сундук. Так открыть-то. Так, раз, два, три. Черт, не открывается. Раз, два, три. О, что тут? Яблоко. И еще тут три рыбы. Так. Рыба-то, да, она не такая невкусная, наверное. Надо ее пожарить. Так. О, у меня инструментов-то вообще мало осталось. Блин, и хлеба тоже. Все потерял, видимо. Я вижу, там еще есть сундук, так, так, так, так, так, что тут, раз, два, три, о, тут печка лежит, кровать, нижние полки и верстак, так, надо эти сундуки тоже собрать, и помогут они мне потом, так, тут тоже надо забрать, так, опа, отлично, так. так, у меня, походу, и кирки тоже не осталось. М -м -м. Надо сделать, наверное, из этого дерева. Ну, блин, мне жалко его рубить. Но оно единственное, оно может меня защитить от дождя, от мороза. Блин. Ой, жалко его рубить. Хотя, стоп, можно песок накопать и сделать стенку, чтобы защищал от ветра. Да что такое? Блин, это что такое? Дверь какая-то. Так, надо этот э, проход восстановить. Посмотреть, что там. Так, опа. А. Так. Это, что такое? Это реально какой-то дом? Пещера? Так. Надо взять меч, наверное. А, что тут? Черт! Это что, скелет что ли? Блин, он походу мертв уже. Ну, ладно. Так. Что у нас тут в сундуке лежит? Кровать тоже тут лежит. Так. Не знаю, что тут вообще могло быть. Но походу, был дом. Верстак, кстати, есть тоже. Так, посмотрим, что в сундуке. Ой, изумруды. Лодка наконец-то. Так, надо с ней отправиться на тот остров и уголь. Больше ничего не брать не буду. Кстати, надо посмотреть еще, что в печке. Так. Что там? Блин. Так, надо посмотреть, что в печке. Офигеть! Это что, алмазы? Блин. Черт. Что они вообще тут делают? Так. Можно, конечно, из этих вещей сделать а, кирку. Так, надо эти вещи забрать. Так. Ладно, пообщай покойник. Так, так. Надо идти туда. Так, прощай. Еще раз. И... Фух. что вода какая-то морзлая стала. Так. так. Надо здесь сделать ночлег. Хотя бы что-то наподобие него. Так. Так, надо поставить кровать. Тут надо поставить верстак, а тут печку. Вроде все отлично получилось. А, еще, надо, наверное, сундуки надо поставить. Так. Раз. Два. Отлично. И сундук, наверное, надо сложить еще что-нибудь. Блин, дождь пошел, что ли. Черт ладно, что тут у нас... Ага. Так, надо сделать кирку пока еще. Так. Так. Ой, кирка. Так, черт, реально дождь пошел, блин. Теперь еще и мокрые если блин. А, черт. Ладно. Так, надо сделать эту стенку, чтобы их вообще не морозило меня. Тут. Так. Блин, такой мокрый дождь. Ой, черт, я могу простынуть еще. Не хватало, чтобы я заболел. Так. Надо в печку половину носить и суши. Так. Водка. Обычно надо. Подефатива. Так, надо взять фать сделать хотя бы свет какой-то. Так. Дети его родить не буду. Черт, дождь. День. Сейчас весь мокрый будет. Ну смотрите, из-за этого даже я, конечно, не хочу. О. О, надо собрать, я же сделаю, у меня же есть цепи кота. Надо собрать эти железные блоки, сделать инструменты, хотя бы примерно броню, или а, что какие-то существа обитают. Так, так, так. так. Ну четыре штуки у меня предостаточно. Ой, еще же кого-то. Так. так это все перевести в железные слитки. Здесь у нас 6, наверное, хватит. Что? Так. Здесь мне надо всю броню сделать. Первое, что сделаем, это шлем. О, а, ну, нам нужно, конечно, штаны пока сделать. Так. Теперь можно сделать шлем. Так. Отлично. Шлем. И еще по ноже. Так. Как там их сделать? А, так, о, о, отлично. Так, теперь надо все это найти для себя. Ага, угу. ага, угу. и да, все. Я иду, красавица. Так, так, теперь нужно что-то дальше делать. Так, надо эти, кстати, железные с тоже вместе собрать. И вообще надо все разложить нормально. Чтобы дополнительно. Пошли положить сюда. Так, ну, вроде я уже готов, когда этот чертов дождь, конечно, окончится. Так. Ах. О, что? Дождь закончился быстро. Блин, резко. Еще какая-то резкая погода. То и появляется, то исчезает. Так. Надо направляться на этот остров, пока плохая погода не, опять не наступила. Блин. Надеюсь, это будет материк, потому что если это будет опять остров... Это уже будет, наверное, плохо. М -м, как вообще? Будь по, по всему океану, чтобы найти какой-то материк. Да у меня даже карты нету, ни GPS, ни телефона, вообще ничего нету. Даже интернета счетов нету. Я уже приближаюсь к, хотя, к берегу и что-то тут вижу. Что? Это что, дом что ли? Серьезно? Так, надо припарковать эту лодку. Блин, это дом походу. Так, счет. Надеюсь, его хозяином будут добрыми. Ага. Тут синюшка белый, кстати. Слышно немного на нее смотреть. -то. О, тут огород. Если что, конечно, можно у них попросить еды, потому что, если, посмотря на меня, у меня учает 25 ягодов, да и немного хлеба. Так. Надо постучать им. Хотя бы могут ответить так. Алло, Открывайте! Откройте, блин. Ч ⁇ не открываете? Алло. Я тут э, пришел, Так, стоп. Дверь открыта. Походу дом заброшен. И тут вообще никто не живет. Тут картина какая-то. Ну, дом хороший, конечно. Печка большая. Чё, Хотя это неудивительно. Ч ⁇ печка тоже, видимо. Блин, наверное, этот дом давным давно тут стоит. Кстати, это, по ходу, картины хозяина. Точнее, бывшего уже. Так. Ну, дом хороший, конечно. Можно тут жить. М -м -м, даже огород есть. вроде и отлично. Хотя, надо еще сбегать э -э, на свой остров и забрать все вещи. Садимся в лодку. Опа. Пора отправляться на тот остров. Так. Блин. М -м -м, крушение корабля это страшное дело. А, черт, что это было? Блин. И. -э что меня наложили-то? Черт! Надо быстрее все эти вещи собирать отсюда и валить. Блин. Ты меня просто напугало. Ещё что-то наложило на меня. Так. Блин. Какая мертвая, да. Так. так. Так, так, так, так, так, надо забрать сундуки и вообще все остальное. Черт, меня тоже... на Мы вообще наложили какую-то фигню. Так. Надо все это собрать и валить отсюда. Блин, немедленно вообще валить отсюда надо. Блин. Так, так, так, так. Так, надо из печки все вытащить. Блин, сундук тоже надо собрать. Черт. Я вообще, черт, могу сломать. Как тяжело, блин. Реально какую-то усталость на меня наложили. Вообще ничего-то не могу ничего поднять. Вот, конечно... Ну, чёрт. Блин. Так. Как это... Вообще... Чёрт, чёрт, чёрт. Как эта усталость-то кончится. А? Чёрт, она исчезла? Блин. Реально исчезла. И снова как жив и здоров. Так, вообще не понимаю, что тут творится. Так, надо сломать этот черт, вообще все убрать. Так, так, это тоже забрать надо, это тоже. Факел надо забрать и печку, блин. И выходим отсюда, черт. Не понимаю, что это было? Это было, Так, а еще я не понимаю, что это было за жидкость. Она была похожа на магму, лаву, блин. Но я выжил. Может, конечно, это была ну, жидкость, которая находилась на корабле. Ну и огонь откуда. Хотя, может быть, на корабле произошел взрыв и вся жидкость влилась. Черт, блин. Слава богу, конечно, я это везение, что я выжил. Самое главное. Так. Отсюда и эту лодку нафиг. Вообще собираем на тоже вместе совсем. Черт. Отлично. Вроде взял так. Блин. Так, надо это в дом все это сложить, чтобы не носить. Так. И закроем. Так, в тоже паутину надо убрать. Блин, сколько ее тут? Я вообще дофига. Блин. Так. Э, черт, сколько тут паутины? Как ее вообще убрать? Может, надо сложить все это вместе? Хотя у меня есть вариант попроще. Так, отлично. Надо сунуть на место поставить. Так, печки тоже надо всю паутину убрать. Сколько и вообще тут? Блин, целый куча, блин, набрал. Так, ее надо выкинуть. Ну нафиг в этом доме, пусть не будет не лежать. Так. Так, отлично. Надо взять еще вот эту паутину, собрать. Из нее можно сделать нитки, а потом лук надо еще где-то найти стрелы блин не знаю где так надо эту сундуку положить и Уголь тоже в печку положить так но перед этим надо вот этот мусор убрать блин Ужасно. ну вообще так умерная полка сюда положим так одну сверху и туда же верстаки так Два туда положим. Один пусть будет в запасе на всякий случай. Мало улицу, чтобы туда мне придется в лес ходить. Печку тоже не знаю, куда деть. Тут места мало. Наверное, на улице поставить сюда. Чтобы хотя бы огород грело. А то, блин, ночи какие-нибудь холодные будут. Так. Ну, вроде все. Так, надо дверь закрыть, чтобы не дуло. И, конечно же, лечь спать. И то я после этого дня вообще устал. Так, на, укрываемся. Ух, отлично. Спокойной ночи.